Всем привет! Сегодня поговорим о Сибурде, симуляция бурной деятельности, и про откаты. Итак, друзья, вчера прилетело два сообщения о том, что нужно делать, потому что настроения нет, потому что энергия упала, потому что поругалась со своим мужем, потому что не хочется делать... Прям, прям жуткое сопротивление, не хочется делать, что это значит. Итак, вы знаете, что когда вы находитесь в суете, когда вы находитесь в тревоге, в напряжении, это проявление страха, страха одиночества, страха безденежья и еще каких-то других видов страха, которые, в общем-то, сводятся к одному страху, надо... Просто научиться отслеживать, где сейчас ваши мысли, где сейчас ваши состояния, какие эмоции вызываете, что вы сейчас проживаете. Так вот, одна из моих сейчас учениц находится в личном коучинге, буквально мы с ней работаем только неделю. Она пришла в состоянии э, напряжения, как выйти на доход такой-то, что мне не хватает, и как мне сделать вот это, вот это, я не умею делать вот это, вот это. Как вы понимаете, что возможностей у нас полно для того, чтобы достичь чего-либо. Ну, например, если вы психолог-коуч, или вы специалист по макияжу, или вы там, маркетолог, или вы там рекламщик, неважно чем вы занимаетесь вы прекрасно понимаете что сегодня достичь того чего вы хотите инструментов предостаточно правда и наверняка у многих из вас есть эти инструменты потому что вы проходите кучу тренингов вы проходите какие-то курсы и всевозможные и прекрасно понимаете что инструменты эти есть и вы ими умеете пользоваться даже эмоциональными состояниями вы, вы умеете управлять, когда чувствуете, что что-то вас там напрягает. Да? Только вот оследить а это не получается у каждого человека из нас. У каждого из нас редко у кого получается. И поэтому даже умные, продвинутые специалисты, которые занимаются, ну, например, там, психотерапией, которые занимаются воспитанием детей, которые занимаются, детские психологи, которые занимаются проблемами у детей с развитием речи и так далее, они имеют багаж знаний, который может их привести к тому результату, который они хотят. Но в теле есть некий страх, который не пускает. Вот что же тогда нужно делать? Во-первых, нужно прийти на консультацию, не стесняться, это бесплатная консультация. И понять, что вас держит. Потому что когда вы внутри не понимаете, что с вами происходит, вы транслируете своими действиями вот этой сибурде, симуляция бурной деятельности, вы боитесь поменять эти действия, потому что вы в глубине своей на самом деле боитесь того результата, к которому вы стремитесь. Спасибо большое за ваши сердечки. И задавайте, пожалуйста, вопросы. Сегодня у нас речь идет о сибурде, откатах и как люди, даже очень умные, образованные, даже те же эксперты, специалисты, стоят на месте и боятся выйти на следующий уровень, больше зарабатывать, лучше жить, потому что их держит что-то, чего они не осознают. Так вот, сибурде, симуляция, бурная деятельность, на самом деле это страх. Суета. Суть не в этом. Вот суета. Суть другая. Вот услышите этих вот слов. Потому что в верхние слои наши – это то, что мы делаем, и то, что мы говорим. А глубина наша, глубина – это то, что мы в самом деле делаем – причина следственной связи, то, что мы делаем, находится в глубине. Их самому практически невозможно откопать. Вот просто услышите меня, как человека с опытом э, психологии, психотерапии, психодиагностики. В общем, я уже давно в этой теме, мне уже нельзя этого не знать. И когда я работаю с людьми, с собой тоже работаю, когда иду к другим людям, потому что у себя не всегда следишь. Вот в том-то и дело. Поэтому даже уважающий себя эксперт, он идет другому эксперту. И это норма. А если у вас там гордынька гуляет, ну, это ваш выбор и ваша ответственность. Так вот, в глубине мы чего-то боимся. И на самом деле многие эксперты говорят, я знаю, что я классный специалист. Мне приятно, что у меня очередь. Мне приятно, что я помогаю людям решить их задачи, поремонтировать их проблемы чтобы они там ну, решили их свои проблемы, стали лучше жить, у них лучше стало здоровье, там, ну, зависит какой запрос. И я понимаю, говорит мне очередной эксперт, что другие люди, другие эксперты получают больше, в десятки раз. Почему у меня за полторы, две, три тысячи стоит очередь? Почему я э, работаю и на государственной работе, и на государственной службе, там центр? И психологам помогаю, супервизией занимаюсь. И в частном у меня кабинете есть 3-4 клиента. А выйти на 100-150 больше не получается. И вот она рассуждает и говорит, что да, я хочу, да, а как это сделать? Я говорю, да просто это сделать. Сесть и написать программу для премиум-клиентов сесть и определиться с целевой аудиторией, с которой вы хотите зарабатывать. Потому что она многогранная, у нее много компетенций, и она пытается везде успеть, и в итоге выпадает, просто эмоциональное выгорание, приходит и, и все. Так вот, как? Я говорю, вот так, сесть и написать. Ну как вот, я же вам не могу за, за 30-40 час даже, я не расскажу вам все. Поэтому я дам вам такую вот табличку, где вы сядете, погрузитесь и распишите вот ту целевую аудиторию, ту боль, которая у них есть, и создадите эту программу. Ну, как бы вроде все понятно. И тут она говорит, а где же мне взять время, чтобы создать эту программу и написать? Понимаете? Поэтому, на самом деле, вот в этом случае, именно конкретно в этом случае, дело не во времени. Спросила я у нее, а какая вторичная выгода, то, что вы не можете найти это время? И она, как умный специалист, высокообразованный высоко практик, эксперт своего дела, она говорит, а, мне страх делать новое, ну, то есть, она адекватный человек, она специалист. Так вот, получается, что мы другим, других лечим, а сами, сами себя не видим. Поэтому сибурде, суета, в которой мы понимаем, что надо что-то делать новое, вместо того, чтобы делать, мы идем еще на какой-то тренинг, мы идем на продвижение Инстаграм, на какие-то сел, мы идем на какие-то курсы, думаем, что у нас технических элементов не хватает. Услышите меня, дорогие эксперты. Ваша задача просто в общих чертах понимать, как все устроено. Все эти аспекты, технические, продвижения, этим занимаются специально обученные люди, потому что эксперт развивает свои экспертности, практикует, и практикует, и практикует, и все больше и больше оценивает свой труд, свои ценности, которые он дает людям, берет обратную связь от людей, и повышая свой уровень самоценности в увеличении стоимости за свои продукты понимаете поэтому мы можем говорить что у нас нет времени мы можем говорить что э, таких больших денег ну как 2 3 5 тысяч долларов да там зависит то какой уровень программы какой пакет Таких денег я еще никогда не платил, говорит мне еще один эксперт себе. Хотя за эти годы, пока я работаю с людьми, речь идет офлайн, она работает пока еще офлайн и хочет перейти в онлайн. За эти годы я столько не платила единоразово. А теперь внимание, мы покупаем разные курсы, потихоньку-потихоньку себя обучаем чему-то, новым навыкам, правильно? А вот единоразово заплатить себе за трансформацию своего мышления или какой-то другой дорогой программы заплатить себе единоразово, вот когда вы заплатите себе 2, 3, 5, 7, 10 тысяч долларов, а единоразово, вы включите разрешительную систему в этом нашем бессознательном, потому что там стоят... Блокировки, мама там что-то говорит, бабушка там что-то говорит на этом бессознательном. А я лучше детям отдам, я лучше куда-то в другое место отдам эти деньги для того, чтобы только вот себе не отдать. Таким образом мы транслируем вот эту узкую, узкое горлышко входа в нас. Того, что дает нам Вселенная. И когда вы боитесь себе отдать, то вы и не получите никогда, запомните, вы никогда не получите клиентов, которые вам заплатят 2, 3, 5, десять тысяч долларов и выше. Вот до тех пор, пока вы себе не заплатите, вот до тех пор, пока вы себе не заплатите, вот еще раз услышу, повторюсь, как попугай, до тех пор, пока вы себе не заплатите, вам не будут платить те деньги, которые вы хотите получить. В общем, конечно, если посчитать, сколько мы заплатили за свое образование, за свои там, дипломы, да, это, конечно, может набежать там, приличная сумма. И вот так по чуть-чуть, по чуть-чуть за годы вы собрали и стали компетентным. Но теперь время поменялось, потому что сегодня информация и мир переполнен, и люди адекватные, стратегически мыслящие понимающие, что кусочками на этих маленьких конкретных курсах там пробивают какие-то алименты только, там какие-то инсайтики происходят, там какая-то нейронная сеть импульс выдала, какой-то синапс. да, А теперь, чтобы эти нейронные сети закрепить, чтобы вы не откатились назад, как в том фильме «Колея, колея» Высоцкого, кто знает, поставьте плюсик. Для того, чтобы вы не откатились снова, чтобы эта нейронная сеть не разорвалась, вам нужно закрепить ее. А для этого вам нужно идти в длительную программу на 3-6 месяцев и более, чтобы вас поддерживал специалист, и вы не откатились назад. Для того, чтобы нейронная сеть эта новая создалась и не разорвалась, ее нужно укреплять, поддерживать. И для этого сегодня... Люди, которые понимают, что они тратят время, деньги, нервы на какие-то маленькие программы, они понимают, что жизнь очень скоро уходит. И такие люди идут в программы длительные, понимаете? И тогда, когда вы даже захотите откатиться назад, у вас будет поддержка. Вот сегодня я буду работать с девушкой, которая написала, у меня состояние-нестояние, не хочется ничего делать, руки опускаются, какая-то суета, какая-то дрожь. Почему? Потому что мы с ней простроили путь ее будущего. Она увидела, куда она может прийти со своими ресурсами сегодняшними. А теперь тело начинает буксовать и выдает сопротивление. А для этого нужна поддержка. А здесь уже нужна психотерапия, какие-то слова рефрейминга, убеждения, потому что мы живем на определенных убеждениях, в рамках фрейм. И для того, чтобы. Каждый день вы получали поддержку по чуть-чуть, по чуть-чуть. Вам нужна поддержка наставника, который грамотен. Который, вот если вы идете в наставничество, да, я, например, я сейчас с уверенностью могу сказать, что я беру за свое наставничество хорошие деньги. Потому что за 10 лет там и, и выше только в онлайне, не считая общей практики своей, у меня есть психодиагностика, Через графологию, графоскопию, физиогномику. У меня есть профайлинг. У меня есть психотерапия. Я понимаю причинно-следственные связи. Позволяет мне мое образование и практика. У меня есть понимание узкой целевой аудитории, что люди болят, что у людей болит. Это знание маркетинга. У меня есть понимание, как создать простую воронку, чтобы вы пришли быстрее за пару месяцев к доходам, которые вы хотите прийти. Чтобы не всем распыляться, помогать, а только узкой части людей. Чтобы не всем раздавать налево и направо ваши знания и жизнь свою сливать в унитаз и работать как духовный унитаз. Да-да-да. А чтобы брать только ту категорию людей, которые готовы работать, если они готовы работать, значит они заплатят вам, и с ними вам будет приятнее работать, правильно? Так вот, я теперь понимаю, что люди, которые приходят, какие-то программы быстро стартуют, они, как правило, быстро и откатываются. И даже те, которые еще стартуют дальше, у них тоже откат происходит. И этот откат проявляется в виде суеты, напряжения, нервов. Страха безденежья, страха, вот как я заплачу, а вдруг у меня денег не будет. А что, а вдруг не получится? И это включается рептильный мозг. Да, страх выжить. Но когда вы вспоминаете, ой, так я же гомосапиенс, я же человек разумный, у меня же есть неокортекс, который нужно качать, мне же нужно идти дальше, вперед. А если меня качнет назад, то у меня есть наставник, который меня поддержит. У меня есть группа, в которой есть... Люди, в которых тоже специалисты друг друга поддерживают. Потому что я работаю сейчас с коучами, психологами, экспертами, людьми, которые помогают другим людям. Поэтому даже специалисты, знающие, как устроен мозг, забывают, что нужно отслеживать ваши мысли, свои мысли. Нужно научиться отслеживать свои состояния. И что сейчас нужно, когда у вас такой тремор, такое напряжение? Просто пойти посидеть на море, вот я сейчас собираюсь, сейчас закончу переупаковку сайта своего, флагманской своей этой программы, и пойду на море, потому что там сейчас тепло, потому что там сейчас красиво. Потому что я живу вот, благодаря тому, что я работаю в онлайн, я живу в разных странах, там, где я хочу. Но иногда я зарабатываюсь, иногда я засиживаюсь, потому что там надо ответить, там нужно сделать, там клиент, там платное, там бесплатное. И я смотрю, ой, я просидела 4-5 часов в дня. И я такая думаю, и что это я людям рассказываю? А сама. Поэтому, когда у вас бывает такое, что у вас напряг, это значит, что вам тело говорит, или там, доделай дело, там срочно какое-то дело, потому что последствия, если вы сойдете, ну, не будете доделывать, то у вас может быть там будут какие-то ненужные, неважные для вас, ненужные негативные последствия. Но если вы умеете отслеживать, что у вас сейчас что-то не идет с деньгами, что-то не идет в отношениях, ваше здоровье сейчас вас не радует, значит что-то с вашим состоянием не то, понимаете? И это важно прослеживать самому. Но чаще всего даже эксперты этого не отслеживают. Я сама иду к своим коллегам и проговариваю. У меня тоже есть наставник. И это нормально сегодня, потому что каждый уважающийся человек понимает, что жизнь короткая. И если у тебя сегодня что-то не идет, какие-то действия не идти делаешь, вроде бы и все действия делаешь, они а идет Значит, есть что-то в твоем состоянии, значит, есть какой-то страх которые нужно проработать, этим, значит, с этим страхом и с этим состоянием нужно идти к кому? К специалисту, который тебе задаст правильные вопросы, продвигающие, открытые, коучинговые вопросы. А если ты психотерапевт, то тебе, может быть, какую-то прошлую штуку можно убрать, какую-то, может быть, боль. У меня девушка недавно на мастер-классе говорит, я э, не понимаю, что мне мешает принимать большие деньги. Я чувствую, что я недостойна этого. И тут же она выдала обиду на тех людей, которые не доплатили. И тут же она рассказала, как в другом месте ей дали больше, чем она ожидала, и у нее дискомфорт. Десять минут, и мы эту тему разобрали. Зашли, это психотерапевтическая, естественная штука. Зашли в ту причину, где ее из детства с 11 лет там была штука такая, ее тормозила. Это осталось. И вот она, будучи взрослой, сегодня понимает, что умная, здоровая, красивая, умеет делать нечто, чего не делают другие. А вот тут вот что-то дискомфортик такой вот с денежками, да? Все. Но этого мало. Вот мы убрали эту боль. Ой, ой, как хорошо. Ой, как... Пошла вода в хату, да? пошло движение, пошло, пошло дыхание и так далее. И что? Это мы убрали только одну боль. Сейчас закрепить на уровне навыков и еще там поработать с другими тараканами, которые она проявила, это уже не 10 и не 15 минут. Это наставничество, которое ведет вас с точки А в точку Б с учетом прошлых, если вы психотерапевт, Прошлых болей, если нет, вы отправляете к психотерапевту. Но когда мы лечим людей или когда мы ведем людей, у нас должна быть четкая, понятная стратегия, вектор с точки А в точку Б. И что не пускает ту то точку Б, если у вас даже хватает рис, инструментов, значит есть что-то, что тянет сзади. И вот там уже психология, психотерапия. Я думаю, вы это понимаете, правда? Поэтому многие говорят, о, это дорого. Дорого что? Дорого потом за лекарства платить? Дорого потом, когда вы время потратите? Дорого, когда вы жизнь мимо вашу пропускаете, она проходит мимо? Себе любимому дорого? Что дорого? Поэтому вот эти сибурде и суета, которые у нас возникают, сегодня об этом речь, это показатель того, что вы чего-то боитесь. Это показатель того, что, возможно, вам нужно отдохнуть. Возможно, вам нужно пересмотреть свои мысли, свои состояния. А что привело вас к этому состоянию? А это уже, друзья мои, про деньги речь не идет, А здесь уже речь идет про вашу жизнь, про качество вашей жизни. А здесь уже нужно понять, что порой одна какая-то маленькая, Консультация в большой цепочке вашего пути может в 10 раз увеличить ваши возможности, потому что Вселенная, она изобильна. Мы сами приводим себя к тому состоянию, которое у нас есть, порой не осознавая многие вещи. Поэтому идти к специалисту, идти на бесплатную консультацию, на платную консультацию, платить себе, это наше с вами самое большая задача, потому что страх, который мы не осознаем в виде суеты, напряжения, ведет нас к замиранию, ведет нас к рептильному мозгу, который думает, ой, не буду я платить, а вдруг мне не хватит заплатить за квартиру, за ипотеку, за что-то еще, не буду я платить. Как-нибудь сам. Я как-нибудь послушаю бесплатно, там где-то небольшой какой-то интенсив пройду. Не буду я платить. Как-то пропетляю. Ну, хорошо, пропетляли вы. Какой-то маленький шажочек сделали. Но все равно в глубине осталась та боль, та неразрешенная вами проблема, которой просто необходимо решать. И она вылезет в другом месте. Вот услышите меня. И до тех пор, пока вы будете вот так вот бежать, бежать, бежать, бежать. И не скажете так, стоп, мне нужно найти этот корень, мне нужно найти эту внутреннюю силу, а внутренняя сила внутри нас. И это распаковка, глубинная распаковка психологическая, психотерапевтическая, как угодно называйте. И в этом вся сила. Поэтому все мои программы за эти 10,5 лет в онлайне построены на главное – это создание этой внутренней силы, этой, этого стержня, этой системности, структурности – где поотдыхать? Где пробежаться? Где взять себя в руки и сделать? Где поблагодарить себя, как маленького ребенка, пожалеть? Это все и есть создание личной силы. Поэтому, кто бы вы ни были, психолог, коуч, кто бы вы ни были в своей работе, у вас обязательно есть какие-то свои тараканы в шкафу. И никого не, никому не верьте, Никого не слушайте, что все прям супер-супер все прям проработаны, нет. Просто одни умеют это контролировать и показывать, демонстрировать, а другие транслируют это открыто. И вот когда они транслируют это, эту суету, симуляцию бурной деятельности, когда они открыто показывают вот напряжение какое-то, им кажется, что все хорошо, а на самом деле считывается боль, а на самом деле считывается страх. И словами вы своими светите. Я, вы, мы все светим. Кто-то в этом понимает, разбирается, как мы мета-сообщениями считываем свое истинное намерение, свое поведение и так далее. И это считывается в консультациях, в работе, в платных, бесплатных и так далее. Поэтому запомните такую штуку. Если у вас сегодня чего-то еще нет, значит, вы за это еще не заплатили. Запомните. Мы платим за результат разными, разной ценой. Кто-то степ-бай-степ идет и получает, кто-то пытается хитрить, обмануть, не отдать, только взять, взять, взять, взять, взять. Ну, вы знаете, это тоже баланс, это кармические вещи, да, это обмен энергией. Вот провожу сейчас консультации бесплатные с психологами-коучами, одни пишут. Анализ отзывов, даю подарок, структура отзыва, потому что многие даже не берут отзывы у людей, а если берут, то это размытые какие-то, и я тоже этим грешила, да и сейчас переупаковываю эти отзывы и кейсы, потому что это разные вещи, отзывы и кейсы. Я даю этот подарок после консультации в надежде, что человек напишет анализ. Анализ для себя прежде всего, ну и для меня это обратная связь, понятно, нам нужен фидбэк. Уходит и в тишина или пишут какими-то размытыми фразами, что на самом деле вы делаете? Вы показываете свои скиллы, софт-скиллы, что вы далеко не зрелый человек как Личность, хоть и хороший эксперт, потому что Личность прежде всего – это умение быть благодарным, адекватным. Вот слушаете, допустим, специалиста какого-то, вам нравится, значит, должна быть какая-то реакция от вас, вы же должны отдавать. Вы никому ничего не должны. Вам отдают, а вам желательно отдать в ответ. Если вы не отдаете, а только потребляете, потребляете, потребляете, то вам и не придет. Или придет, будет тяжело приходить, понимаете? Это баланс. Вселенная так устроена, что все стремится к балансу. И в отношениях, и в здоровье, и в деньгах, во всех сферах жизни. Поэтому, если вы чувствуете, что у вас что-то не так, не складывается в деньгами, в отношениях, значит, вы за это еще не заплатили. И не обязательно это деньгами. Это не обязательно деньгами. Это благодарность, это отзыв, это реакция. Потому что когда вы только берете, а выдоха нет. То есть вдыхаете, вдыхайте, вдыхайте. Да? И вас будет наказывать, вас будут давать сознаки, вам будут давать. Поэтому задача учиться быть вот такими вот осознанными людьми. И снова возвращаюсь про Сибурде. Спасибо большое за ваши сердечки. Угу, спасибо. И снова возвращаюсь за вашу, за, к, теме осоз... к теме Сибурде и, и Суета. Суета – суть не та. Суть не та в вашей суете. Вы что-то делаете, не понимая сути. Сибурде – симуляция бурной деятельности – это… Похоже на то, что нужно поработать над собой и сходить к специалисту, чтобы вам задали вопросы и вы откопали. Спасибо большое за ваши сердечки, мне очень приятно, благодарю вас. Так вот, если вы, неважно какой специалист, идете на бесплатную консультацию, например, и боитесь идти только потому, что думаете, что вам будут продавать, не бойтесь. Вот не бойтесь, потому что вот моя задача, и я учу также своих экспертов, специалистов, отдавать, отдавать. Захотите вы получить пользу и дальше пойти в программу, вы пойдете. Не сейчас так позже. Прогрейтесь, посмотрите, да, поизучаете, но идти на бесплатную консультацию, разобрать свое Сибурде, свою. Свою суету, свои, ну, не обязательно себе продай суету, что-то, что вам вас не устраивает, пользуйтесь этими консультациями и сами делайте их. Потому что это помогает узнать более людей, более своей более аудитории. Это помогает потом, вот как я сейчас провести эфир, да. И, конечно же, когда вы идете, берете, отдавайте, не отдаете, в другом месте заберет, понимаете? Потому что Вселенная настроена на баланс. И вот то, что баланса нет, происходят войны, происходят вот эти все катаклизмы, потому что Вселенная дает, мы не умеем брать, мы не умеем отдавать. Поэтому вот это наша сибурде, наша, симуля... наша вот эта суета, это что-то в вашей внутренней Вселенной происходит не то. И эту внутреннюю Вселенную полезно разобрать на консультации. И когда идете на консультацию, просто помните. Если вы даже не пошли в платную какую-то программу, просто учитесь быть осознанными и отдавать в ответ. Еще раз повторяю, заберет разным другим способом. Там все видит. Поэтому снова возвращаюсь к нейронам, нейронным сетям. Если у вас сегодня что-то не получается, вы боитесь делать, вы оправдываете себя какими-то действиями, лишь бы нового не делать, даже эксперты это говорят сами, потому что мы все люди. И я тоже отслеживаю себя и тоже иду к своим наставникам. Если вы понимаете, что новыми действиями умом... Умом понимаю, говорят эксперты. А вот тут начинается в теле какая-то жим-жим. Так вот, если вы понимаете, что ваши действия, в которых вы продаете дешево свои продукты, и вы понимаете умом, что нужно продавать дороже, но чего-то у вас не хватает, а действительно не хватает нового понимания, новых нейронных сетей, новых нейронных сетей, новых нейронных сетей. Даже если вы получили это сейчас, где-то прочитали, в книжках нашли бесплатных материалов, то эти нейронные сети нужно закреплять, мои хорошие, закреплять. А это... Только в наставничестве, понимаете? Не бывает по-другому. И если вы чувствуете, что, понимаете, что уже пора переехать в другую страну, в другой город, сменить привычный сотертый джемпер, поменять уже платье, то здесь осознать важно вам. И если в, вашем, в ваших геронных сетях, нет еще понимания, как я могу выйти на другой доход, как я могу найти своего любимого человека и выйти замуж, например, у каждого свои запросы, как, например, мне быть здоровой, как мне исцелиться, как мне и так далее, и так далее. Значит, вам нужно эту нейронную связь создать, потому что если у вас ее нет, ее нужно создать, потому что мы приходим в этот мир для нового, для развития, понимаете? Есть два пути, только два пути, запомните, вверх и вниз. Если вам кажется, что вот я сейчас подумаю, вот я приму решение завтра, вот я сейчас через месяц, через два заработаю и пойду, ну, такой тоже может быть, человек умеет планировать, да, и знает уже, но это редко. Если вы себя уговариваете, что я пойду через месяц, через два, а мне, в принципе, и так пока неплохо, то это стагнация. Запомните, это стагнация. И эта стагнация ведет только назад. Именно поэтому есть даже в, в, в религии, вот в православной, я точно знаю, где-то я читала, что когда у тебя все хорошо, надо молиться и благодарить за то, чтобы у тебя это было, но при этом молишься за то, чтобы Бог послал какое-то небольшое испытание. Да, потому что смысл развития, смысл нашей жизни в новом в открытии миром. Паула Куэлю говорит, открытый миру человек ⁇ это человек, который, которому больше дается. Почитайте алхимик, почитайте другие, да, много-много разных книжек. Только новое, только новое. Еще раз, только новое ⁇ это смысл жизни. И когда мы прячемся от ответственности, говорим, что вот мне бы, наверное, стоило поменять работу, мне бы, наверное, стоило там поменять там еще что-то, но этого и, и при этом виноват кто-то, значит, мы находимся в ну, детско-инфантильном таком уровне развития, когда пытаемся скинуть ответственность на кого-то. И здесь очень важно для себя осознать, что это ваша ответственность, это вы выбрали. Поэтому нейронные связи, которые нам и движут, это понимание, как устроен мозг. И как психофизиолог говорю вам, напоминаю еще раз, что то, что сегодня у вас есть, это результат вашего мышления и ваших действий. И если вы не действуете, боитесь, понимаете мышление, но не действуете, значит, что-то нужно в нейронных связях этих поменять. А для этого нужно прийти на консультацию и сказать, у меня есть вот это, я не понимаю, как это сделать. Я, я понимаю, что, но не знаю, как. И тут вас... Специалист будет вытаскивать с вас словами, и вы осознаете эту причину. Возможно, вы сами решите вопрос, возможно, вы пойдете дальше. Но в любом случае, помните про два пути – восходящий и нисходящий. По-другому не бывает. Поэтому началось с того, что такое сибурдая симуляция бурной деятельности или суета – суть не в том. И когда у вас происходят откаты – когда вы начинаете что-то делать в новых тренингах, в новых... Спасибо большое за ваши сердечки. Угу, спасибо. И когда у вас возникают откаты, это как раз про то, что поддержка нужна. Это как раз про то, что нужно, возможно, отдохнуть, возможно, доделать, поставить себе задачу и пойти... Вот на море сейчас пойду, потому что тепло сегодня и солнышко. И в этом случае очень важно отслеживать, и если самого не получается, значит для этого нужен наставник. Потому что сегодня информации много, курсов, тренингов. О, как хорошо, вот какие эмоции мы получили. И что? И откат назад. Потому что нейронную сеть нужно закреплять. Нейрон, нейрон, нейрон, плюс и получается дорожка нейронная. Чтобы нейронная дорожка не разрывалась, нужно 90 дней в среднем, чтобы установилась такая четкая гормональная связь, чтобы у вас была, выработала новая привычка на уровне других убеждений. Ну вот как-то так. В шапке профиля есть ссылка на трехдневный интенсив, вся правда о звездном коучинге. И с 21 по 23 я проведу трехдневный интенсив бесплатный, запись буду давать платно, рекомендую быть на интенсиве, начало в 15 часов по Москве, мне так удобно, мои, моя игра, мои правила. А вам рекомендую, если хотите, конечно, узнать полностью систему, из чего состоит у вас экспертный бизнес, что вы будете там, что вам нужно сделать, чтобы зарабатывать 200, 300, 500 и выше тысяч рублей за ваш вклад в людей и за ту помощь, которую вы даете. Если есть вопросы, задавайте. Uh, вижу, что пишите вы поддержку, благодарность, лайки. Спасибо большое. Uh, я уже закругляюсь. Вопросы, если есть, напишите под этим видео. И, и я отвечу на вопросы в обязательном порядке. Всех вам благ, хорошего дня. Пока-пока. С чудесной пятницей вас.